Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Илья, и я PR-менеджер проекта Исаев Market. Хочу вам напомнить, что на нашем YouTube-канале проходит розыгрыш вот такого эксклюзивного зеркала с рамой из кавказского дуба в стиле Modern Art Nouveau которая отлично впишется в интерьер вашей квартиры и придаст ей роскошь времени для участия становится все меньше и меньше поэтому поторопитесь для этого перейдите по ссылке на видео с условиями розыгрыша которую мы оставим в описании также ознакомиться с условиями розыгрыша и сделать три простых шага к победе вы можете на нашем сайте the Saif market чтобы быть в курсе наших новостей акций и новинок также подписывайтесь на наши социальные сети таких как вконтакте facebook instagram где мы будем радовать вас своими новыми проектами. Удачи вам!